специальное образование вот то есть либо учитесь либо нанимайте людей которые уже это умеют делать очень важно конечно найти соучастников хочу сказать людей которые будут разделять именно ваши стремления